Привет всем, друзья. Приехал на рыбалочку, на одну базу, взял взял лодку, ёршик небольшую, и вот с удочкой выплыл в камышки, попытаться что-нибудь поймать. Водоем обычно с прозрачной водой, но сейчас период рисовых чеков, через этот водоем проходит канал, который соединен с рисовой системой, и вода здесь сейчас еще мутная. Обычно здесь уже к августу делается вода стекло и отлично ловится вся рыба, окунь, щука, крупный карась. Сейчас не знаю, решил съездить сюда на проверку, что у меня и спиннинг с собой. Вдруг окунь начнет клевать. Ну, посмотрим. Пока основное все-таки решил на удочку половить караська. Погнали! Вот такая маховая шестерочка у меня вода мутная и даже не знаю не вижу что на дне трава не трава при этом воды очень много осенью здесь была в этом месте вода около метра сейчас больше двух так сильно поднялась вода и поэтому как что будет ребят даже понятия не имею мутная воды много не вижу где трава находится ну ничего. Надеюсь, что не поймаем. Сейчас сначала с удочку, прощупаю дно, а потом по обстоятельствам, как говорится. Интересно, в таких местах давно слотки не ловил, как в детстве. В детстве очень много слотки ловил. И с камерой ловил, щуки немедленно переловил, друзья, с камерой. Я жил в городе, всю жизнь в Краснодаре. И у меня прямо возле дома озеро Карасун, огромное озеро, с глубиной больше 6 метров. И вот в нем все детство ловили щуки. Ну, папа, как всегда, с лодки лещей, а и мы, пацаны, с камер. Рядом троллейбусное депо, пойдем насобираем, наберем в нем бэушных камер в депо с шишками. И троллейбусные камеры вам скажу офигительные относительно <зыв> <зыв> размера и веса это самое лучшее было Трактора они сильно большие и тяжелые а вот как раз троллейбусные то что доктор прописал главное было дотащить <зыв> во были советские нужен нужны камеры без проблем В троллейбусное депо зашел и набрал взял Понадобился магний в советские времена, пришли в депо Карусов корзин набрали, в были времена классные, никаких проблем, ни в чем не было. Вот реально, все что нужно было для детства, находили, брали, все были не против, бери не хочу. На рыбалку хочется попасть вместо, чтобы травы не было. где не трава, трава, было бы чисто, было бы, тычка показывает глубину несколько метров, я в другое место там вообще не смог найти куда где ловить полный мытняк здесь капельку почище и в принципе тоже на дне как я понимаю трава Ну ничего я прикормку буду делать не шарами а такую рассыпчатую но липкую очень и буду бросать в одну точку чтобы она не не пылила но она была очень пластик пластинчатая такая но не лепить шары найти бы ловить ну это мы будем пробовать все по ходу возможно просто приподниму крючок и там уже буду по обстоятельствам смотреть ну, где-то там буду ловить давайте ребят мешаем прикормку прикормка черный лещ не изменяет своим традициям так, такой прикормкой испортить рыбалку невозможно, если что-то взять другое, испортить рыбалку проблем нету, когда не знаешь что как и на что, бери черную прикормку не сильно ароматизированную и не промажешь. Прикормку сделаю очень липкую, но лепить шарами не буду. Мне уже чтобы она не пылила, не звала мелочек. это главное, но при этом была липкая, чтобы карась мог ее кусочками откусить. Сначала животинку добавлять не буду, если карась отзовется, если вдруг карась уйдет, то часть скину прикормки немного, если карась придет, тогда возможно добавлю в нее животинку и посмотрим на результат. Пока прикорка набухает, чтобы не скучать, один у червяй заброшу, а вдруг прыгнет. Возможно придется поиграть глубиной выше ниши, чтобы найти караська. червячка и заброшу а вдруг <смех> малька вот такого сантиметрового валом опа опа утопила <смех> окунь вот первая рыбка окунь Окуль есть, маленький, а нужен карась. Пойдет липкая прикормка. И теперь вот так вот просто беру, вот так вот делаю бросаю слепил такую вот фигню и бросил Опять слепил такую фигню и бросил вот, так. вот так. раз просто вот такая штучка у меня как козябла и туда и теперь ждем рыбку она вдруг подойдет в идеале карасик ребята а карась то есть и подошел смотрите какой красавец золотистый огромный отлично оп-оп-оп карасик ребятки карасик карасик небольшой красивый наверное еще и вкусный, друзья вот такой красавчик здесь он такой красивый бронзовый смотрите красивый так это мне уже больше нравится Ханьке, красноперка. Е вот ⁇ тут как каки. Давай, давай, давай, давай, повел, повел, повел, повел. И, блин. на карася. Карасик небольшой, вообще Махонький, малыш на живца такой. Отпустим. есть огромные караси Ого. вот это уже карасик а не красноперка а платва ничего себе друзья аж в руку ударила вот это платвень смотрите красавица пойдет Утопила в руку как даст. Чуть чудочку не выдернула. Сразу со дна или с травы. Красноперка. Вот такая вот. Представляете, друзья? Ну, давай что-то, карасик, а. Оп-оп, а это карасик, ребятки, карасик, карасик, карасик. Иди ко мне, иди ко мне, мой хороший. Ой, какой карасик. Вот это другое дело. Вот это да. Вот такой хорошенький карасичек. Есть он тут. Красноперка перехватывает, не дает ему. В итоге на сотню красноперок один карась. Как-то так получается. Так, я мог про кукурузу забыть, а был бы шанс. Она может быть кукурузу не брала, а карасик может быть брал бы, а там кто его знает. Ну кто это? Долго простояла и все равно нашла и клюнула, Гадина. Не похоже на караси. Нифига себе. Кто это? Подлещик, да? О, подлещика я тут еще не ловил. всякой твари по паре да, да. ее здесь столько много красноперки даже не знаю чего делать все вот это уже она нашла на дне лежит нашла Ну, что это такое покрупнее о платвичка хорошенькая поклевки очень красивые поклевки просто на заглядение еще это под пение птичек под красивое небо под хорошую погодку Ужас, сколько ее здесь. Я уже, наверное, пару сотен точно выпустил. И отбить нечем. Фу, и отбить нечем, других насадок нету. Даже дунадатье не дает, просто перехватывает на лету. Хотя бы секунд 30 давала полежать, чтобы у карася был шанс, глубина роли не играет, приподнял, опустил, вообще все без разницы. пачку червей сожрала одну пачку червей она сожрала ну что 100 миллионную пла... красноперку попытаюсь поймать да не хочет карась питом есть, раз подходил Друзья, я ее уже столько переловил, я не знаю, что уже. Ее тут миллион и миллиард. Ну, с другой стороны, это главный признак, что карася нету. Если бы он был, он бы отогнал. А так она во всех слоях, и на дне, и на дно. Вот это, это вот со дна. Непосредственно лежала на дне или на траве, не знаю, что сидит там, поклевка не на перехвате, а именно нашла, взяла и скушала. Всё, вот, крючок лежит на дне, ждем поклевку. Был бы карась, он бы подошел, скушал, ну или не скушает, или с большой вероятностью красноперка. Поднимал и выше, и ниже, и на разных глубинах. Результат один. Пробовал в разные места, там где закорма нет вообще, сидишь ноль, полный поклевок нету, там где кидал прикормку, красноперка. сюда карасик карасик давай вот он красавец какой шикарный друзья карась просто сказочный здесь красивый волна видите вот такой очень красивый друзья очень темный Есть, подходит иногда подходит Если, бы, конечно красноперка не перехватывала шансов на поимку было бы чуть чуть побольше объем размер какой через вообще без разницы ей. Размер крючка, толщина поводка. Для нее роли не играет. Сейчас та ситуация, когда можно смело ловить на обычное перо. Поплавок. Я ловлю на перевернутое перо. Вот можно смело сейчас ловить на перо. Красноперки без разницы какой поплавок. Долго стояла. Нашла, выложила. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, карасик, карасик, карасик. Как он выложил, друзья? А, в траву не надо, в траву, в траву, в траву. Выходи из травы. Зашел в траву, поднимаю вместе с травой. Сошел! Сошел, хороший был! Собака! Зашел в траву и там остался! Так, теперь опять сегодня у красноперок поймать надо. Иди сюда, иди сюда. О, на лету схватил кто-то. Карась прям на лету клюнул. Только опустил и сразу клюнул. Потом хороший карась. Какой, смотрите. О, он нас желтый. Ребята, он почти золотой. Можно сказать, что золотой карась. Смотрите, какой просто класс. Смотрите. Шикарный. Еще и клюнул на лету как красноперка Я был уверен, что красноперка, друзья Это такой красавчик Еще, Может и правда это золотой, смотрите Смотрите, какой красавец, друзья Вообще шикарный Может, так постепенно, по чуть-чуть, что-то -чуть, наковыряю. Уже все грузило поставил вместе, опустил максимально на дно. Только так появился шанс, хоть как, чтобы доходило до дна. И красноперка не всегда перехватывала, хотя она находит и там внизу. Выкладывает, выкладывает, давай, давай, давай. Ну, давай. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вот такая небольшой. Ну, поклевка была шикарная. Вот такой небольшой, тоже кругленький. Но поклевка была красивая. Круто два штуки подряд. Ого, ого, тоже на лету сразу, утопило, кто это там такой активный, карасик, друзья, карасик, неужели начал заходить карасик, сошел уже, лодку не поднял, крючок обломался, кстати, эта модель крючка второй раз обломалась у меня, вот так, на дыбов маленький участок и вот если я в него попадаю то нет нет клюет карась возможно какое-то окошко в траве и если в него попадаю то есть вариант поклевки сегодня переловил на разные монтажи гусиное перо перевернутое гусиное перо разные китайские типа спортивных поплавков ну скажу что гусиному перу э, гусиное перо обычное проигрывает всем вот просто что не говори по чувствительности в первую очередь да по красоте поклевок это вне конкуренции ну вот по чувствительности это Большинство ловят им, ставят одно грузило, скользящее, не скользящее. Вот я ловлю ситуацию, у меня практически везде трава. И когда я все груза собрал в одну, сделал одно тяжелое тяжелую грузил, все, оно стало проваливаться в дно, проваливаться в траву, и пошли зацепы. Когда приподнял основные груза оставил только под паски, зацепов стало меньше уже именно тот эффект как все любят он пропал благо сейчас штиль ветер если есть то небольшой то есть ловить комфорта но чувствительность если даже на перевернутое перо сюда же на перевернутое перо поклевки мелкой красноперки видно сразу в любом варианте на гусиное перо порой просто не вижу вели вижу слегка что там шелохнулся поплавок ага значит кослеперка клюнула и по карасику. вот ладошечный карасик и видно как он тяжело его берет очень тяжело приподнимает бросит приподнимает бросит там с какое-то время раз приподнял повел все а в большинстве случаев для него груз тяжелый не спорю по активной крупной рыбе нормальный поплавок подойдет. Когда ловим на утоп, отличный поплавок. Но если вот в таких сложных ситуациях или когда рыба неактивная, никто меня не переубедит, ребят. Я все детство отловил на бусинное перо, как и все. То есть опыт у меня на него огромный. И вот уже несколько лет занимаюсь поплавком, ловлю на разные снасти. То есть у меня есть чем сравнивать. Я освоил гусидное перо. Я освоил другие поплывки. И я вижу разницу. И когда человек, который не освоил современные поплывки, а попробовал, у него не получилось, и бросил... и Начинает мне доказывать, что это все. Как? Извините, мне с вами дискутировать. Просто нет смысла. Я эти поплывки все освоил, переловил в разных условиях протестировал, также ловил много лет на гусиная, сейчас его сравниваю, и у меня есть чем сравнить, поэтому я и говорю свое личное мнение. Да, для вот съемок видео это очень красивый шикарный поплывок но ну, лучше перевернутая, точно так же поднимает, выкладывает, но ну, воздушная часть низко и поклевки более чувствительные собирается элементарно поэтому если уж ловить на перо то лучше на перевернутое ну что друзья вот я половил с лодки на удочку как в детстве вспомнил как это а тоже зреально забыл Забыл, как это классно с лодки ловить на удочку, как это зверски неудобно! Просто очень неудобно, особенно в неподготовленной лодке. Забыл, как офигительно горит седало! Оно просто горит! Как классно затекают ноги! Но вообще все было просто огонь! Давайте посмотрим улов, Он небольшой, но Рыбка есть, где костяперки было очень много. Ну, вот так, полтора десятка упитанных карасиков. Две плотвички. Да нормально. На Жареху поймал, друзья. До новых встреч!